Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу поднять тему для тех людей, для тех семей, которые покинули территорию Украины, которые сейчас находятся на территории Европы, нуждаются в помощи. У кого-то из вас возникает множество вопросов. Возможно, на некоторые вопросы я постараюсь ответить. Информация достаточно нужная и полезная. Но давайте начнем, наверное, с самой приятной информации, самых приятных, положительных таких бонусов, которые вы можете получить в ближайшее время. Итак, всемирно известная сеть отелей «Хилтон», Придумала невероятную поддержку для украинцев, которые вынуждены покинули территорию Украины и сейчас находятся на территории Европы. Сеть отелей Хилтон дарит 1 миллион номеров в своих гостиницах для украинцев. Один человек получает право остановиться в гостинице Хилтон до пяти дней совершенно бесплатно. Сразу хочу уточнить, что на территории Испании отелей Хилтон нет ищите в других странах Европы для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и активировать свой профиль ссылочка будет в описании обязательно заходите, получайте информацию регистрируйтесь заранее и получайте бесплатно 5 дней проживания в последнее время мне очень много пишут людей в личные сообщения почему мы не выбрали Германию ведь там есть какие-то финансовые выплаты вот последние несколько дней мне присылают очень такую красноречивую информацию о Норвегии. Начинаешь читать, там следующий эту информацию сразу опровергают. Вот недавно стал повод для обсуждения Швеции. Тоже мне пишет Аня, ей там очень хорошие условия. Выплаты где-то около 1600 долларов дает государство на человека и вы знаете вот за швейцарию что я вам хочу сказать у нас на территории нашего отеля этот вопрос тоже начал остро подниматься и многие уже готовы собирать чемоданы и ехать в швейцарию потому что действительно высокие выплаты но так ли это на самом деле или нет Одно дело, когда ты слышишь это на словах, а другое дело, когда ты начинаешь подробно во все это вникать, вчитываться и понимаешь, что, зачем, как и почему. А теперь внимание, вот эти вот деньги, 1600 или 1500, я точно не помню сумму, но ориентировочно где-то так, эти деньги идут в бюджет того района, в котором вы поселитесь. И дальше местные власти начинают распределять эту сумму на вас. Какую-то часть они платят за, вашу, за ваше жилье из этой суммы, какую-то часть на еду, что-то вот еще. И если что-то останется... Тогда вам выдадут на руки какую-то сумму небольшую, какая останется. Если не останется никакой суммы, то ничего не выдадут на руки. Все это зависит от района, в котором вы проживаете и от того уровня цен, который там уже сложился, установлен. Это не так, что вы пришли и вам ежемесячно начисляют там 1600 долларов и вы распоряжаетесь этими деньгами как хотите. Нет, совершенно не так. Вот немножко вникли, вчитались и вот рассказываю, как есть на самом деле. И уже созванивались вчера с одними знакомыми, которые тоже подробно изучали этот вопрос. И все очень достоверно они выяснили. Вот так передали мне информацию. Сейчас я передаю ее вам. Тоже за Норвегию. Там все очень красиво, сладко. Но когда начинаешь вникать, когда начинаешь общаться с конкретно, Жителями, проживающие в этой стране, они опровергают эту информацию, говорят, что на самом деле все не так. Теперь, что касается помощи нашим людям, которые оказались, вот особенно мамочки, которые оказались в Европе, одни, там, с детками. Естественно, чувствуется страх, естественно, есть какая-то агония. Да? Но когда вы приезжаете, да, в ту или иную страну, пожалуйста, не спешите доверять людям, которые вам предлагают помощь, а чаще всего помощь предлагают, как правило, русские либо украинцы своим, которые уже давно проживают на территории данной страны и предлагают какой-то вопрос решить за деньги, ссылаясь на то, что без денег это будет очень долго, либо они вообще его не решат. Ну, например, вот недавно в Испании город Аликанте полиция задержала женщину, русскую женщину, которая предлагала услуги по оформлению легального нахождения на территории Испании. И за человека взрослого она брала 250 евро, за ребенка 150 евро. И в течение какого-то времени она уже насобирала там около 5-6 тысяч евро. Полиция ее задержала. И что эта женщина предлагала? Она предлагала украинцам ускорить эту процедуру. На самом деле не все так страшно, как вам преподносят Люди, которые уже здесь давно проживают и которые хотят на вас заработать деньги. Я оставлю под этим видео телефон. Телефон единый по всей Испании, куда вы можете позвонить и записаться, получить ситу, записаться на регистрацию в полицию. Вам назначат дату, вам назначат время, вы придете, и вам в течение дня все документы сделают. Не нужно этот процесс ускорять, и так достаточно быстро все происходит. Я прекрасно понимаю, что очень многие попадая в нестандартную ситуацию, начинают нервничать и э, начинают паниковать, и готовы отдавать любую сумму денег, потому что... Ну, чужая страна, страшно, никого не знаешь, кажется, что ты сам не справишься. Но на самом деле, да, два дня немножко передохните, придите в себя. Очень много людей помогают, очень много людей э, поддерживают. Тысячу раз переспросите, тысячу раз перепроверьте информацию. Следующее, вот лично то, с чем столкнулись мы. На территории Испании нам украинцы, которые уже здесь проживают много лет, предложили открыть счет. Они сказали, мы все берем на себя. Вся эта услуга будет стоить 500 евро. Открытие счета будет стоить для нас 500 евро. Друзья, мы открыли счет сами в банке Сантандер. Все это делается за один час. И банк с нас взял 0 евро. Мы не заплатили не копейки денег, все оформляют, все помогают, все переводят, все объясняют, показывают, разжевывают. Все это делается достаточно быстро, и эта услуга не стоит никаких денег. Да, еще очень такая неприятная обстановка у нас на территории отеля. Несколько дней назад на территорию нашего отеля Красный Крест привез товар гуманитарной помощи. Товар не успели еще занести на склад. Товар стоял на палетах. Это были коробки, которые запечатаны, которые обмотаны стреч-пленкой. И за ночь эти коробки были вскрыты вандально. От, с коробок было вытащено, ну, что там было, я не знаю, содержимое. В общем, конечно, все это ложится на тень. Украинцев это очень неприятно. В итоге посмотрели по камерам, нашли, кто это делал. Эти семьи просто выселили из нашей гостиницы. Это очень неприятно, потому что Красный Крест выдает абсолютно все. Даже то, чего у него нет, вы можете заказать и под вас привезут в течение достаточно быстрого срока. Да, еще умудрялись некоторые семьи ту гуманитарную помощь, которую они получают, перепродавать вновь прибывшим на территорию Испании, ну, соответственно, э -э украинцам и продавать это за деньги, ну, тех людей, которые занимались этим, их тоже попросили покинуть территорию нашего отеля. Вот такие вот есть неприятные моменты. Я сидела только что, формировала я списки, что нужно, потому что уже очень много семей просят э -э -э, списки того, чего, что необходимо украинцам, но вот, честно сказать, уже есть все. И что-либо просить уже не имеет смысла, и как-то неудобно, потому что искренне испанцы хотят помочь. И мы решили сделать так: мы решили. В общую группу я предложила, давайте, говорю, я напишу в общую группу, что вот такая-то испанская семья, а их уже несколько, они готовы помочь, поэтому напишите ваши потребности, что вам необходимо. Ну и, конечно, у меня телефон как начал пищать, в общем, до самого вечера пищал, я даже боялась открыть, посмотреть количество там просьб, но просьбы такие были, знаете, некоторые просьбы меня просто... Ну, в хорошем смысле слова, там, да, вот несколько семей просили для своих детей конфет. Пожалуйста, купите конфет. Потом кто-то просил раскраски, кто-то просил карандаши, канцелярию, кто-то просил иголку с ниткой. Ну, такие вот самые обычные нужные вещи, необходимые. Кто-то просил какое-то лекарство для своего ребенка, которому это лекарство просто жизненно необходимо. Для кого-то витамины нужны, кто-то... Что ж еще такое интересное? Ну там обувь многие просили под свой размер, кто-то какие-то брючки там на мальчика, на девочку, вот какие-то мази, ну вот по лекарствам очень много всяких запросов ну, а конфеты меня просто растрогали, потому что я понимаю даже по своим детям да, когда они привыкают в доме вот я их часто выпечкой баловала да а здесь все это как то ограничено у них и они тоже просят мама дай что то сладенькое понимаю что дети что скучают там за шоколадкой, за ну каким за шоколадными конфетами, скорее всего, потому что недавно вот я когда раздавала игрушки, мягкие игрушки, всевозможные там игры, ну вот все что нам принесли волонтеры, раздавала и один мужчина пришел, он у нас забирал туфли кожаные и принес шоколадку, ну для детей это был восторг, но когда я наблюдала со стороны, как они ели эту шоколадку, они ее просто проглотили за секунду. Так что я понимаю, что деткам хочется сладкого. Сладкого не так много. Даже в ресторане, когда выносят, обычно выносят по вечерам там кусочки тортика какого-то. Но их очень-очень-очень мало. И прям... Ну, эта тарелка, она уходит, наверное, за несколько секунд. Ее просто так сметают, и все. И многим детям просто не достается. А сладенького хочется. Вот так... Все, всем спасибо за внимание, до скорых встреч, скоро увидимся, всем пока-пока.